Пригодится. Всегда нужно. Хоть ты не спишь? Не сплю. Чего там? Тут кто-то шныряет вокруг берлоги. Чего? Кто шныряет? Не знаю. Я прослежу за ним. Может он не один. Отбой. Нашел что-нибудь, как я и говорил, те аномады на байке, которых мы видели, у них недалеко отсюда Логово. А ну, серьёзно? Хорошо обустроились. Какая-то типа караульная вышка, забор, все дела. Приходи и бери. Ну чё, неплохо. Как стемнеет, нога... А делает. Делает. Беру. Пригодится. Не нравится мне это. Что не так? Что-то тут не так. Здесь кто-то есть. Ага. Это мне. Тебе уже ни к чему. Это последний. Значит, выследили нас. Уроды. Не суйтесь к нам на гору Олири. Бухарь, я нашел их лагерь. Просто какие-то уроды хотели прибрать к рукам нашу берлогу. Ну, вот, одно к одному. Все таки пора перебираться на север. Сначала руку твою подлечим, а потом уже будем об этом думать. Я пошел за байком. Конец связи. реки. клятый дождь. Если не фрики, так обязательно дождь. Почему с неба все время льет? Где я вообще? По идее, уже недалеко. Байка, Я уже близко. Трофей. Надо найти его. Ну что, дружище, где ты спрятался? Это здесь. Мы оставили его здесь. Так исчез. Блядь! Коплэнд твою мать! Эй! Ты из лагеря Копланда? Да вы сделали мой байк! Эй, стой! Подожди! Черт! Я твой байк не трогал! Клянусь! Да не буду я тебя убивать! Не беги ты, придурок! Эй! Мне просто нужен мой байк! Ну, говню. Нет, все-таки знаешь, я буду убивать. Бухарь, слышишь? Ты забрал байк? Нет. Люди гукнуты, добрались до него первыми. Я пошел в его лаги. Конец связи. Джона, да ты какой-то козел украл мой байк. Про это я ничего не знаю. Поговори с Мэнни. ха <laughs> ха Хорошо. Нему-то я и пойду. Привет, Мэнни. Привет. Давненько тебя не видел. Ну, или просто не заметил. Все, пошу, а меня за это кормят. Да, лагерная жизнь. Лагерная жизнь. Слыхала такой книжке «Дзен и искусство ухода за мотоциклом»? Нет, как-то никогда времени особо не было на книге. Ага. А я тогда в своей мастерской всех механиков прочесть заставил. Механик должен обрести равновесие духа. Вот поработай голодным, мигом дзен обретет. Я тут ищу байк. Да? О, не-не-не, этот не бери. Почему? Ну, его только привезли, какой-то урод сего его бросил, он весь ржавый, а уж как его ушатали, голову бы за такой оторвал. Да неужели? Ну да, а как, это уже дрова. Мы его только что разобрали, в нем даже бензонасоса не было, а пригодился. О, даже бензонасоса, типа такого? Понял. Типа такого, Мэнни. Я понял, понял. Когда я сказал «урод», я имел в виду того урода, который его пригнал. Знаешь, мод хреново привязали. Короче, он всю дорогу болтался в кузове, прям Дик. как… на пару слов. Я вижу, вам тут досталось. Ночью был тяжелый бой. Опять упокоители. Уже второй раз сюда заявляются. Говорят, ищут тебя и пуха. Люди-водище в много чего говорят. Люди тут друг другу помогают. Но если начнется голод, ну, сам понимаешь. Озеро вас не прокормит? Форель пока есть. Озеро держится за счет талых вод. Рыбу сюда больше не запускают. Однажды она кончится. Как и все остальное. Мы с отцом здесь охотились на оленей, строили Зарсиевку, клали под нее лизунец и отстреливали. Иной раз столько мяса набиралось, что съесть не успевали. Я слыхал, приманивать оленей было запрещено законом. отец признавал только один закон — Конституцию США. Видел бы он на степени. Америка — страна свободы. Да, это точно. Я тут Леона жду. Да? Он не вез кое-что. Неужели? Нам тут очень нужны лекарства. А, Леон. Такер сказала, что он просто сбежал. Короче, найдешь его тайник. Неси все мне. Мне, Дик. И тогда, ну, проси, что пожелаешь. Мой байк, который твои люди украли и разобрали. Его просто нашли на дороге. Ладно. Угу. Ладно, я это учту. Классный кипарик. Чего? Вот этот. Слышь, ты никогда... Подожди. Да не... У Леона был такой же. Коп, богом клянусь я. Заткнись. Хочешь торговать в моем лагере? Будь добр на меня поработать. Коп! черт. Ладно. Раз уж я здесь, что тебе надо? Вот так-то лучше. Какие-то козлы нападают на моих добытчиков. Засели на радиовышке к западу от Алирии. Это же в твоих краях? Вообще-то нет, но… Э, я разберусь. Не сомневаюсь. Теперь-то у нас оружие никто не отнимет, так ведь? Днем рождения, Колк. Значит, у него была дочь. Ну ладно. Клёво. Ты времени даром не терял. Ну ладно. Ну, пока. Чем ты здесь? Ты это мне? Класс. Заходи в любое время. Эй, Дик, Дик! Постой. Братан, ты уж извини меня, я, я же не знал, клянусь Мэнни, ты знаешь, сколько времени я в этот байк вбухал? Я же его своими руками собрал Я понял, да Я тебя все возмещу, честно Вот, гляди, новость клепал Ты называешь эту хрень байком? Ну да, он мне... Ладно, я еще поищу Детали там, я все устрою, клянусь а как насчет моего топливного бака, который был подарком от моей покойной жены? Его ты тоже мне устроишь? Блин, Дик, прости. Иди ты нахер, Мэнни. Продолжение Оу, oh, дик. Лады. Ну, если чё, я тут. Господи, что вы с ним сделали? Ага, минутку. Бухарь, ты меня слышишь? Да, дик. Как ты там? Как рука? Я же сказал, заживет. Ладно, но все равно я к блокпосту Нера. Поищу там э, стерильные бинты, мазь, что-нибудь такое. Как скажешь, я сделаю обход. Надо убедиться, что на горе никого нет. Бухарь, нет! Нет! У тебя ожоги третьей степени. Оставайся там или лежи. Я уже скоро буду. Да, да. Постараюсь что-нибудь найти. Я постараюсь. Вот он. Неро. Надо найти медикаменты для Бухаря. I don't know. Вроде порядок. Давай, падла! Заводись! Да! Так, стерильные бинты. Где они могут храниться? Движутся из Фэрвелла по шоссе. Не Их не сдержать. Блокпосты разгромлены. Хватит! уходим! Всё, я иду! Да, да, да, да, да, да, да. <говорит> Лучше вот, бы ты свалил вместе с дружками. Добро пожаловать в мой мир, тупой ты ублюдок. То, что надо. Ну вот, порядок. Пухарь, слышишь меня? Пухарь, возьми рацию, придурок. Не отвечает. Где его черти носят? Зен-Джон, это Коул. У меня радиосигнал пропал. Когда доберешься до вышки, восстанови связь. Я заплачу. Так эти люди, ты знаешь? Прервать вещание свободного регона это похоже на месть. А знаешь? Ты... я стали слушать твою параноидальную чушь отбой и еще похоже что уходя они забрали несколько автоматов и дробовиков осторожны да уж коп спасибо что сказал делаю что могу отбой делаешь что можешь сукин сын в другом месте поставлю. Эй, Бухарь, я принес кое-чего тебя полечить. Бухарь? Чёрт. Бухарь! Эй! А? А? Что? Эй, эй <сп complimentary> да, тихо ты, псих. Чертик! Я вот ж тебе чуть ты... башку не снес. Короче, а, покажи-ка мне руку, а? Нет, нет, не надо. Покажи вода. мне не руку. Не, не все Дик! Спасибо, я это поправлюсь, все заживет. Uh. <sighs> Субтитры сделал Не дайте ему уйти! Мало боеприпасов! Потери! Подстрелили! Возвращаюсь! Прикройте! О, Последний. Господи, Коуп, скольких ты успел выбесить? Так, это, наверное, был генератор, но теперь это просто решето. Вот и все. Бросай! Будь у тебя хоть один патрон, я был бы уже труп. Прошу вас. В женщин я стреляю, когда нет выбора. Есть у меня выбор? С меня взять нечего. Я бездомная. Посмотрим, нет ли у них тут подземного бункера. Все подробно разметит. Дик, слышишь? Может, ерунда, конечно, по-моему, кто-то проехал по горе, моторы шумели. Я только что зачистил радиовышку для Копленда. Сейчас заберусь на нее, может, увижу, что... Голос странный Да нет, ничего Я просто не ожидал Мне повезло У бабы патроны кончились Ты ее отпустил, так ведь? Ну да Твою мать. Да, я ее отпустил Рано или поздно, Дик Эти твои принципы тебя убьют Ага, ну Все равно меня что-нибудь убьет Какая разница, что Отбой Ну ладно, посмотрим, о чем там говорил Бухарь. Точно, на горе кто-то есть. Вижу дым от костра. Твою мать, мне не еще на Я пойду туда. Нет, Бухарь. Тебе надо руку лечить, чтобы мы могли уехать отсюда. Я сам разберусь. Только постарайся не спать. Вдруг они к тебе явятся. Отбой. Уже почти. Давай, давай. Почти добрался. О, черт, тяжело. Лагерь Коупленда это Сэнджон. Все в порядке. Радиовышка зачищена, связь восстановлена. Хорошо. Понимаешь, сент радио Свободная рекорд. Единственное, что не дает нам окончательно одичать. Нет, Коуп. Единственное, что не дает нам одичать, это запас еды на три дня. Попробуй трое суток не жрать. Поверь, голодных патриотов не бывает. Ох, я надеюсь, что это не так. Конец связи. Радио Свободный Орегон. Господи, что я надеюсь? Дик, на связи? Я осмастерил для тебя пару вещиц. Заскочишь? <связь> Пухать, да. Вот уж точно не откажусь. Спасибо, брат. Отбой. Бухарь, ты не спишь? Я направляюсь в лагерь, который ты обнаружил к северу от горы. А, я слушал выстрелы. Наверное, засадный лагерь. На месте разберусь. Отбой. <связывая> ты был прав. Они расположены... Да, его. Давай, привет, ублюдка! Надо перезарядить! Это все? Бухарь, ты не спишь? Я направляюсь в лагерь, который ты обнаружил к северу от горы. А я слышал выстрелы. Наверное, засадный лагерь. На месте разберусь. Отбой. Бандиты, вот суки, вы что, типа меня тут поджидаете, а? Бухай, ты был прав. Они расположились у железнодорожных путей. Прикончи всех этих ублюдков. Я и собирался. Отбой. Что-то будет. Вот он! Вот он! Где-то в потере! Это последний. Но не надо лезть на гору Олири. Бухарь с лагерем, бродяг. все. Больше они никого не убьют на горе Олири. Помочь, в смысле. Черт. Ты отдыхай, Бухарь, отдыхай. Как рука заживет, двинем на север, понял? Да, да, понял. Отбой. Отлично. Ты наружу? Да, поеду к кладбищу. Попробую отыскать тайник Леона. Не понял. Что ты сказал? Ты отдыхай, Бухарь. Как только оклемаешься, двинем на север. А, на север. А. Само собой. Эй, Дик, слышишь? Я думал наведаться в лагерь лесорубов, гнезда зачистить. Там много фриков развелось. Пухарь, не надо. Ну, не лезь на рожон, а? Приди в себя сначала. Слушай, я все равно рядом. Я сам зачищу гнезда, ладно? Да, ладно. Спасибо, Дик. Не, Дик, подожди до вечера. Меньше фриков будет в гнездах. Миссиями пока светло. Их будет больше, но они не такие сильные. Дик! Черт, знаешь, меня задолбало, что в лагерь приходят намады и убивают моих людей, как будто мы в водище. Что у вас, Коуп? Явился какой-то... что-то сгодится. Это поправимо. Нормально.